Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Приветствую вас, и в этом ролике я хотел бы вам сказать о том, чем мы владеем и что мы можем вам предложить, чтобы вы узнали все о состоянии вашего организма вплоть до молекулярных процессов. Оставайтесь с нами, пожалуйста, до конца видео, чтобы не пропустить ничего важного. Все методы исследования условно можно разделить на структурные и функциональные. К структурным методам относятся те методы, которые э, изучают структуру органов, его положение, его формы, его размеры. Это классический пример. Ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, э, рентгенография обычная, маммография – огромное количество исследований. Те исследования, которые позволяют заглянуть внутрь органа и узнать его функционально и методы функциональной диагностики. Ну, классическим примером, например, в нашей среде является метод позитронно-эмиссионной томографии, который сегодня очень популярна и набирает оборот. Самая большая информация, реальная биг дейта это то, что называется радиология, то есть информация имейджинговая, то есть информация, которая дает представление о всем теле организма и конкретных учегах. Информация дается вместе с контрастированием, например, подсвечиванием. Это не будет много исследований. Это будет 2-3, ну максимум 4 исследования, которые дадут первую верстку, которые дадут первое понимание того, вообще насколько проблема существует, насколько она серьезна, и какие дальнейшие шаги для разбирательства в том или ином направлении. Опять же, любой патологический процесс может быть опасным для здоровья, может быть безобидным для здоровья, может быть первичным, а может быть вторичным. И если мы не попадаем в цель, если мы не находим первую причину, панкреатита, Пример, как вторичное по отношению, например, к проблемам желудочно-кишечного тракта, то мы и лечим вторичную причину, и она прогрессирует, потому что первая причина не искоренна. И это главная, главная задача для поиска целевых источников проблем, эпицентров событий, а не э, вторичных событий, которые развиваются вокруг них. Мы э, хотим применять наши технологии, наши наработки на максимальное количество пациентов, в них нуждающихся. Поэтому сегодня двери наши открыты, как никогда. В нашем центре накоплен огромный опыт диагностики и, прежде всего, методов молекулярной диагностики и гибридной диагностики. И сегодня мы хотим предложить наши достижения вам. Чтобы записаться на консультацию в наш центр, вы можете нажать ссылочку под этим видео.